Поясничные боли какие-то есть у вас? Да, в пояснице у меня просто скованность. Угу. Ну, вижу. Ага. Отек идет, да, тоже по ногам, да, 59 лет, да. А -а -а. То есть у нас проблемы начались не -а. нет, ну, я вижу. Толсклес, да? Не сильно, но есть. Из-за чего произошло хруст, как говорится, тогда это во время занятий. А -а -а. То есть было уже искривление. Просто... Ну, И, да, нагрузку. да, да. Вы просто дали нагрузку. Вот на него. То есть, этот возраст как раз такой, тогда, когда. Мышц э, рост костей опережает рост мышц, соответственно, мышцы были не сформированы, ну, как молодые спортсмены всегда. А вас, он, а здесь, здесь он уходит сюда, позвонки, а здесь они уходят вот сюда. Вот они, астистоотроски развернуты в правую сторону. Они вот. А три позвонка уходят в эту сторону, а остальные часть грудного отдела уходит в другую сторону. Поэтому, вот она. Вы развернули свой позвоночник до сих пор. Вот там грудной отдел заканчивается, и они все повернуты направо. Вот эта вся часть полностью, вот до конца грудного, вся она развернута вправо. За ним пошел личность поясничный отдел, частичный. Вот уже сходу. Плюс таз у вас подвесит сюда и развернут сюда. Вот здесь вот как раз с левой стороны то, что пробивает позиционную обе на самом деле пробивает у вас вот здесь. Здесь просто уже конечная точка. Вот они. Основные боли дают вот эти. То, что вы не знаете еще, да? Они у вас вместе собраны и развернуты. Правая часть у вас выше, воздушная кость. Но уже не кривая, вы ровненький. Соответственно, у вас идет перекос вот здесь в тазу. То есть у вас крестец вот еще, да? То есть, соответственно, уже часть окончания вот эти зажаты. Вот они как раз зажаты. Следующая идет у вас Вот здесь. Следующий идет здесь, и в шейном компенсации. То есть такой небольшой С-образный сколиоз. Да. Да, да, да. сколиоз. Но у вас другая, у вас усложнение тем, что у вас вот до сюда, у вас разворот влево, а дальше идет вправо, и почти все вправо, и в конце чуть поменьше, но тоже. Боль здесь в пояснице, здесь нет. Так, внутри. Здесь. Тут побольнее. Так, Соответственно, вот эта мышца короче. Причем вот это. Вот это растянуток вот это короче. Соответственно, здесь вот напряжение. Это напряжение сдавливает. Забирает у вас силы. Дает ровно сидеть. У -у -у. Очень сильно напряжение здесь. Так вот поль чувствует сюда. Здесь. Вдох! Выдох! Вот, Послушный. сильное смещение. Трестность см, больше 3 сантиметра смещения. Что, правая короче? Да. да. На левую, Нет, на наоборот, наоборот, направо. Направо больше, на правая. На больше. Да, она, потому что если уходит, она больше действий совершает. Плюс из-за этого у него разворачивает таз. От этого отказывает работать таз. Отказывает таз. Идет большая нагрузка на грудной отдел. Поэтому с годами, когда уже отключился таз, начал болеть грудной отдел. Вот это вот, по щелки, там, и так далее. Потом руки начали болеть. Вдох, выдох, вдох, вдох, Вдох. вдох, выдох. Сейчас уже легче будет. Разгрузили. Выдох. Отлично. Все. Удивительно. Крестец встал. Все встало. А эти ровно стали. Вот эта часть у нас ровненькая. Здесь у нас надо работать еще. А, это он. Это все есть. Таз поставили на место, мышцы развернули, позвоночник развернули, Те мышцы, они будут сопротивляться, из них вот эта токсичная кровь сейчас несколько дней будет выходить, где-то какие-то, знаете, как фантомные боли будут проходить. До не пока. Выдох. А теперь толкаем на меня, толкаем, толкаем, толкаем. Что толкаем? То есть вот поднимайте голову, поставите поднять шею. Поднимаем, поднимаем, поднимаем меня. Все, слабили. На меня отклонились. Отлично. Косые мышцы ваши. Все, все, слабились. Вдох, выдох. Хорошо. Поехали. Глубоко дышим. мышцы не работают совсем. Снова вставим чуть-чуть. Дышите вы плоховато, честно говоря, да. То есть вы пока верхней частью легких дышите. То есть мне нужно, чтобы ваши легкие разошлись, чтобы наполнились. То, что это улучшает, во-первых, наполнение и кислородом, и, соответственно, улучшает арминные веществ усиливает. Не Непривычно пока еще, да? Непонятно пока. У меня получилось с да? вами. То есть я, в принципе, доволен тем, что получилось. Вот. А те, если ощущения, которые остались, эти ощущения, они, они в любом случае от напряжения еще мышц постепенно, ну, дня три будет, и все равно это уходить эти мышцы будут расслабляться постепенно.